Доброе утро, у нас продолжаются наши трудовые бухни, я сегодня изъявила желание тоже с ребятами поехать отвести в школу, они попросили, 13 7, мы уже пошли, уже пошел за машиной, далеко поставил, вот, а мы с спускаемся. Утром так немножко сыра, но в целом. Жилетка спасает. А мальчики вообще не захотели как надевать. Говорят, тепло. Готов? Да. А, папы поп... нету еще. Ну расскажи, как он тебе будет... в школе. Тебе нравится в школе? Да, Хорошо, пойдемте. А Идем. Давай, я подержу. сегодня с другим дедечком, который на плечи. Ян будет замечательно. Вообще мне кажется, он самый счастливый, заходит и самый счастливый. Ход. О, сейчас сам открывает. А у тебя нету карточки? У меня есть. Я сейчас. Все и папа, наш подъехал Давай, давай, давай. Мама. Там. Да это я буду делать работу. И моя работа. И твоя работа. Я, я, я когда вырос... Давай лет? Ну все, маши, ручки, да, пошли. Пока. пока. Марк, Ринар, пока. А сейчас они будут идти, они еще там стоят возле своих ворот, их только завели, но не ведут еще. Все, сейчас заходят старшие. Идут? А, вон, смотри, идут. Вон, наши идут. А, нет, это первый класс. А, вон, наши. А, вот это. Под Ага. Все, все, увидели, увидели. Пока-пока. Пока. Все, теперь. Побежали Янечка, а Сережа уже его отдает. Все пошел, да? Пошел. Пока. Он не смотрит даже на нас. Да, это директор в белых брючках. Директора. Очень красивая женщина. Идёт, идёт. Да, ну, да, так забавно наблюдать. Сюда и к паровозикам идут. Классно. кто ты на них хочет никогда идти. Да, на фанике а их так приусили они то не разбираются ну да они, да да, да. они тогда плотненько держатся друг за другом да это так веселее я хочу сказать чем каждый сам по себе это знаешь как в игру какую-то превращает в а эти что сразу гулять что ли идут это а, вот радио понятно угу. ну все пойдем Потом домой стояли еще со знакомыми, разговаривали и нужно сегодня, наверное, купить констовары, потому что пакеты носят, носят, а мы еще ничего не покупали, детям. Констовары я посмотрела список, там прям нужно вот, э, вот четко, там, такой-то фирмы купить э, ластик, такой-то фирмы купить э, карандаш, да, и он должен быть какой-то там, с одной стороны, там, один стержень, другой, другой. Это такие фломастеры, только такие карандаши, ну, то есть тут... Много нюансов, но нам сказали, идите в китайский магазин, там все есть. Вот, дневники можно купить, заказать, ну, можно отдельно купить в супермаркете, а можно купить в школе. Школа сама выдает дневники, 2 евро понедельник стоит, это через учителя. Ну, в общем, вот самота. Пока дети в школе, мы в магазине, я хочу на перекус взять Яну вот такое пюре, до сих пор у нас пюре mm -hmm. любит. У нас дома в стеклянных баночках, а вот эти вот удобно с собой брать. Записано, что да, сейчас, сейчас. Так, держи это Яну. Яну, класс. Нужны салфетки. Какая-то Джамба нам сказали, где Джамба. Дальше я уже. Сейчас. А покажи, вот эти, да, розовые, а, такие вот полотенца, Джамба. Важные салфетки. Опа, это видимо кино снимают. Смотрите, зеленый экран большой растянулись. Смотрите, сколько машин какая-то съемочная группа. Интересно все, ведут, ведут. Моя рубашка. Hola, ¿y sí. la... La... La... La... la tata qué? ¡Oh! has hecho? ¡Ay, madre! ¿La tata? ¡Ah! ¡Y tu abuelo! Так, вот наши ворота мы забрали, теперь бежим к воротам, где Маркс Там так, так, так, так, так, так, Ай-яй-яй-яй-яй. чуть чуть не успеваем, наверное. А, нет, это первоклассник вывели. Все, нормально. Фух. Все, нормально. Их еще не вывели. Стой, тут их еще не вывели, это первый это класс. Денечек. Хорошо, я здесь буду. Привет, да? Гуманитарная Какую помощь. Какую гуманитарную помощь? Какую? Так, мы после школы, дети попросились на площадку, традиционно приехали на площадку, включили Папа. фонтанчики. Папа. Они так странно работают, их часто выключают, включают, включают, включают. Так. Класс! А друга нет? Значит, придет еще. Может, у него сегодня больше уроков? Нет, просто, просто позже. Боже, Боже, хорошо. Так, а то... Опа! Молодец! Представляете, пришли на площадку, открыли школьный сезон. Я смотрю, что-то не то с площадкой, оказывается. Так, где мои? А, наверху. Залезли наверх. Оказывается, здесь было дерево огромное. Вот смотрите, оградили, потому что его убрали. И тут всегда птички обкакивали скамейки. Конечно, было не очень приятно, потому что ну, какашек их было очень много. Но здесь было такой тенек, а сейчас его нет. Молодцы! Вот как высоко! И Ян полез. Пожалуй, теперь это единственное дерево, он сосна, которая дает тень. Вернулись домой со школы, у нас дурдом. не могут поделить, кто первый будет руки мыть. Это ужас какой-то, я вчера стирала. О, о, боже мой. Вчера снимала, так у нас Ян кричит, снимала, снимала, с тем криком уже забыла, стирала обувь, все уже высохло солнце. Я, кстати, уже второй раз эти кроссовки стираю тряпичные. Мне очень нравится, что они не желтеют. Классно. Я что-то была уверена, что пожелтеет. А нет. Так, сейчас мы убьем. Машеньку... Так чудно смотрится, когда идешь с улицы. У Рината самый большой размер, у Марка чуть меньше и вот самый-самый манипусенький. Фух. У Марка и Рината сейчас урок английского языка, мы решили возобновить урок онлайн английского с тем учителем, с которым мы занимались ранее. Несмотря на то, что в испанской школе достаточно много английского, у них тоже каждый день, но так будет эффективнее, тем более вот английский в Испании, у него есть такой один недостаток, проблемы с произношением, причем это произношение, на и учителей, которые преподают, и, ну, это есть такая вот глобальная проблема, с которой вот сталкивались, наверное, многие, если не все, поэтому я думаю, что не помешает параллельно еще учиться у нашего учителя. Мы единственное, что не успели покушать, но уже покушаем после после занятий. Хотела поговорить о учебном заведении, которое посещает Ян, Марк и Ренат. Я еще раз хочу уточнить, что это не детский сад, потому что в комментариях было написано, что это детский садик по-нашему, но по их это школа. Нет, это школа, потому что есть с трех лет варианты и садика тоже. Я знаю, что при желании можно найти. У нас многие мамы отдали детей именно сад. Так это У меня водичка, я стираю мокрая футболка но мы решили что так будет удобнее нам в первую очередь родителям да, водить в одно помещение потому что это все одна территория уроки начинаются в одно время заканчиваются тоже в одно время они на переменках встречаются на улице друг с другом братики в испании в принципе детский сад заканчивается в три года и там начинается вот эта вот начальная школа для инфантилей маленьких деток у них нет кровати где они могут отдохнуть у них есть парты, телевизор, ну это вот как мне рассказали, да, как я понимаю. И там танцуют, лепят, книги нужно будет купить, мы еще не купили. Их выводят гулять на большую перемену. Полчаса большая перемена, у старшего большая перемена и у младшего. Старшие приходят в гости к младшему проведать его. Это разрешается учителями, это нормально. Говорят, только у старшие дети, они все бегут к своим братикам или сестричкам. В Украине мы в подобное заведение отдавали маркой, и Рената, когда им было там три с хвостиком, они полгода это доходили в планету счастья, потому что в счастья есть детский сад, а есть вот такое вот как заведение, где они приходят и учатся, как школа. Но Марку и Ренату было сложно. Я вот видела по ним, как им... Напряжно. Вот реально напряжно. Марк мне объяснил, почему он так реагирует, потому что их заставляют учиться, он учиться не хочет, он хочет играть с игрушками. А там в приоритете было сесть за парту, посмотреть, что на доске, что рассказывают. Вот, но там это как-то было все очень, мы пришли среди нового учебного года, и тогда сразу их тянули туда, им было сложно. Ян более рослый, и мне кажется, что ему зайдет очень хорошо, тем более, ну, удобно, когда ты приходишь, ты знаешь, что твои старшие братья тоже идут в эту школу, он говорил, что он хочет... В принципе, в целом я довольна довольна тем, что спустя там уже две недели да, ребенок идет с большим удовольствием, но у нас только один день был, он там немножко похныкал и потом взял себя в руки сказал: Мама, интересно, я плакать больше не буду. Иногда он под конец недели, где-то уже, наверное, со среды начинает говорить: мама, что завтра опять в школу. Может, я не пойду, я не хочу. Но утром, когда видишь, что ребята собираются братьки, он тоже начинает быстро одеваться. И и бежит с удовольствием и забираю я его тоже он с довольным лицом выходит ну, друзья мы сейчас приехали в один из наших любимых парков мы последний раз были в мае по-моему дали в июне мы когда приезжали вот первый раз это гранатовый куст или дерево цвело это дерево очень-очень красивыми цветочками а сейчас смотрите гранаты висят это так красиво смотрите какой гранат я впервые вообще вижу такую красоту. Обалдеть. И вот, как у нас яблоки на деревьях, так здесь гранаты. Еще, смотрите, какая-то птичка видно. Подъедает. Опа! Красные зернышки. Ух ты! Не, на, это очень красиво. Ау! А сейчас я подойду туда. А тут нормально птицы едят. Мама, да. Нельзя снимать, это можно нет, снимать. Нет, нет, нет, нет. Куда, куда сокрала? Птички не, не едят. Да, не внизу маленький малыш. Ну это да? куст, да? Или это дерево? Гранатовое дерево. Оно смотрится вообще как куст. Вот начал краснеть. Вообще так И необычно. Этот? Вот этот? Он как красный. Я вижу, да. Тут, значит, стороне, больше, да. да. А тут значит солнышко больше. Ну будет. сейчас есть. Ней... А а не, ты, а а куда? Куда? ну смотри, как яблоки, а да, растут? Вообще, а? Это так мама, необычно. а вот это тоже, а вот это тоже, мама. Мама, невесту посмотрим. Жарко сегодня. Красота. Мама, а где я? Ну, ну где-то рядом, не знаю. Здесь красивая локация. Вот такие ягоды. Не знаю, что это такое, их много очень. Это жарится блинчики, никак не могу привыкнуть к этой сковородке, не знаю почему. Взяла другую, обычно на маленькой готовила, а это взяла побольше диаметром и немножко ее покрытие другое, не могу привыкнуть. Но ну, вроде получается, но они какие-то такие странные немножко. Так, я смотрит мультик, а мальчики мои гуляют, смотрите, О, ребят. Какая-то игра? групповая. вая. Поверь на тос побежал. Вообще круто. Фу. Так, чуть Молодцы. Очень приятно, когда дети вот так дружненько, командами, вообще здорово. Так, ребята, хотела вам сказать, у меня тля появилась на хризантеме. Ой, подождите, у меня блинчик. Да, тля на хризантеме появилась, ну обработала. Я немножко, ну так как у меня ничего с собой нет, никак, я, кстати, купила удобрения. оно чуть-чуть подсохнет, буду удобрения уже давать подкармливать. И я взяла соду, немножко ее растворила в воде, протерла листочки, и потом сверху еще соком лимона, ну тоже, который в воде развела, тоже побрызгала этой водичкой. Посмотрим. А, и, кстати, смотрите, у меня уже будет еще вести розочка-бутончик. Какой вообще действительно растет, как бурьян. Честно говоря, я не ожидала от розы, что она так растет хорошо. В следующий раз я ее еще короче подстригу. Что не играет? А Марк побежал. Давай, малявка, ай! Марк маленького роста не допрыгнул. На первый добежал.